Доброго времени суток, дамы и господа. Не секрет, что компания Blizzard пытается привлечь в игру как можно больше игроков. Делают это разными методами. Для игроков Warcraft в дополнение Dragonflight водятся различные Twitch-дропсы, чтобы еще и привлечь внимание к платформе Twitch. Конечно, это круто, это классно при условии того, что я сколько лет уже стримлю на Twitch. Это способствует заходу новых людей, с ними есть о чем пообщаться, это стимулирует людей посещать Twitch вообще в целом, и, так сказать, аудитория Вова расширяется. Были твич-дропсы к дополнению Dragonflight, потом через какое-то время еще были, на релизе торговой лавки были тоже твич-дропсы. И вот в эту среду выходит обновление 10.07, и к обновлению 10.07 тоже имеется интересный твич-дропс, а именно нам дают игрушку. Если мы откроем вкладку коллекции, то мы ее даже можем глянуть. Игрушка Танец. Танцевальный, негасимый, электрический, шарик такой красивый будет Начинает танцевальную вечеринку, кд пять минут, грубо говоря, дискошар. Крутой, интересный, ну да, возможно для каких-то там ролеплей игроков это будет прикольно Но в любом случае это плюс игрушечка, поэтому получить ее в целом не помешает Что для этого нужно? А для этого нужно, как и раньше Прикрепить Battle.net к твичу, Twitch, Twitch к батлнету, все это дело сделать. Если вы делали ранее, то вновь делать ничего уже не нужно, у вас как бы все прикреплено. Сроки проведения с 22 марта или с 21 даже до 2 или 3 числа. То есть в целом более чем полторы недели, почти две недели даже. Посмотреть нужно любой абсолютно стрим в течение четырех часов, то есть условно вы можете хоть 8 разных стримов посмотреть по полчаса, ну не одновременно, а поочередно. То знаете, бывают ситуации, то что там люди только-только заходят да, на стрим, спрашивают «Сколько ты еще стримить будешь?» И там «Я буду стримить 30 минут». «Ой, нет, все, я тогда стрим смотреть не буду, я пойду на другой». Нет, это абсолютно ни к чему, можете хоть на одном полчасика посидеть, потом в другой день еще где-нибудь полчасика. Как говорится, думайте сами. Мои же ссылочки, мой Twitch, как всегда, в описании. На этом все. Смотрим 4 часика в любой какой-либо день, в любые дни. Как хотите, сами все решите. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!